Подчеркиваю, да? Это более древняя система, чем христианство. По сути, на рунических алгоритмах, на алгоритмах славянского пантеона, скандинавского пантеона, шумерского пантона, греческого, римского, кельского, на этих алгоритмах, которые они выработали за время своего существования, впоследствии были построены все остальные четыре мировые религии. Поэтому они, что называется, как бы учредителями этого процесса, не создателями, но учредителями этого процесса они являются. И кое-какие свои лепты они туда вложили. Поэтому Здесь достаточно смешная система для христианства для рунической магии, для скандинавской магии. Христианство не враг, но для христианства руны враг. Да, потому это что, потому они что, так потому что делают, имеет да? отношение к язычеству. То есть христианство же оно не знает, что ну, как бы в самом алгоритме вся этой системы не записано, что источник создания старой воги. Вот. Поэтому они соответственно такая относятся. кому надо все знают, Кому не надо и знать, не важно. Потому что частота эксперимента зависит от того, какой информацией адепты будут располагать, а какой не будут. Вот адепты христианства должны располагать строго канонической информацией и более никакой. Хотя в Библии все написано. Только читайте правильно. Все написано и в Верхом Завете, и в Новом Завете. И тем более это написано в апокрифах. И уж тем более это написано в гностических. Просто найдите время все это дело прочитать. Медленно, вдумчиво, с карандашами. Пожалуйста, еще вопросы. С в храм ходить лучше не стоит. Ну, конечно, не стоит. Как бы, а то, что да, ну, есть, ну зачем? Во-первых, давайте так, помните, что вы входите в какое-то культовое место, вы выходите на чужую территорию. Она не ваша. Это касается храмов, кладбищ, капищ, чего угодно. Это чужая территория. Сходить туда с немытыми ногами не надо. Входить туда с неправильными, неправильно одетыми не надо. Не, не, не носите с собой руны, Это я правильно. Да, есть, ну, реакционные, например, мусульмане, да, они могут вас смело побить камнями, если вы зайдете в мечеть не в том виде, да, да у они... вас не пускают. Да прекрасно пускают. Пускай. Там есть просто специальное место для женщин, специальный отец, сектор, где они молятся. Но если вы придете не в том виде, вас побьют камнями, так у вас и в голову не придет приходить туда, не в том виде, ну что за бред. Ну что за бред? это чужая территория, это надо помнить. Да? Относитесь с уважением и к вам точно так же будут относиться к с уважением.